Давайте на чистоту, господа, не надевайте такое. А вот это, даже не пытайтесь, даже если вам за это заплатят. Несмотря на любовь к ребенку Тома Форда, никогда не надевайте это. Не переживайте, друзья, в сегодняшнем видео мы разберем модные тренды, которые вполне годны, чтобы носить. Начнем, пожалуй, с того, что цвет этого года классический синий. Если рассмотреть цвета года, то бывали очень плохие варианты. Неоновый зеленый, ядовито-розовый, да, 80-е пришли за тобой. Классический синий – это отличный цвет для костюма, рубашек, брюки и даже для обуви. Думаю, что кто-то из вас скажет, да это же скукотища! Или что у вас уже есть классический синий в гардеробе. Но вот в чем прикол. То, что этот цвет года, означает, что будет сделано много одежды в этом цвете. Особенно из модных оттенков синего. Поэтому у вас есть хороший шанс пополнить свой гардероб новыми вещами по очень смешной цене, когда они устроят распродажу. Следующий тренд это ювелирка из двух оттенков. Итак, мы видели этот тренд, когда он начинался еще в женском стиле теперь он эмигрировал и в мужской. И это очень хорошо, этому есть несколько причин. Первое. Ювелирные изделия двух оттенков были всегда, так что не стоит волноваться, что это выйдет из моды. Поэтому если вы купите себе что-то, то не надо переживать, что это в скором времени выйдет из моды. Но давайте рассмотрим варианты. Потому что это будет тренд, то мы увидим на прилавках браслеты, кольца, часы от производителей, которые в обычное время никогда бы не делали таких изделий, но они могут захотеть сделать. Далее если говорить об оттенках, то это не только серебро и золото. Есть разное серебро, есть также и сталь, и золото. Есть еще розовое золото. Вы можете присмотреть оттенки на ремешке. Или взять ремешок одного цвета и добавить к нему немного розового золота вокруг циферблата. Поэтому вы можете купить себе такие вот изделия и за сотни долларов, и за 500, и за тысячу. Решение за вами, просто надо пойти и посмотреть. И да, профессиональный совет, если вы всегда были только по серебру или предпочитали только золото, то ювелирка из двух оттенков это отличный способ сделать шаг к чему-то новому. Следующие два тренда я совмещу. Это ботинки на каблуке и ботинки Челси. У меня в руках классические Челси. У них нет шнурков, это простые ботинки. Так что я уже люблю этот тренд. Почему Челси удобные? Они подходят под многое. Их легко надеть под что-то нарядное, или можно надеть с простой одеждой, если подходит по стилю. Их также можно надеть и под джинсы, все зависит от цвета и стиля. И ботинки с каблуком, что это за ботинки? У них подошва на пятке будет больше, иногда на 2 сантиметра, но чаще каблук больше на 1 сантиметр, а иногда всего на пол см. Некоторым парням это покажется слишком высоко, но очень много ботинок уже сейчас продается именно с увеличенным каблуком. Это прикольно, потому что это делает нас выше и утонченнее. А что насчет стиля и цвета? У меня в руках серая замша. Это отличный пример, он подойдет почти под все. Но они будут более casual, чем чисто черные. Вот эти светло-коричневые, посмотрите на то, как они сделаны. Они прошиты швом Гудьер, поэтому они слегка громоздкие. Они отлично смотрятся с джинсами, не очень подойдут под костюм. А вот такие вот, да, их можно смело надевать вместе с casual костюмом. Они прошиты швом Блейка, он более элегантный и утонченный. Вот эти вот их точно можно надеть с костюмом и у них потрясающий цвет, темно-красный. Поэтому если вы всегда ходили в черных, то можете попробовать такие вот темно-красные. Потому что сейчас многие производители начнут выпускать Челси и у вас будет из чего выбирать. Следующие два тренда, которые вы можете зацепить, но стоит быть предельно аккуратным, это широкие лацканы и двубортные пиджаки. Позвольте рассказать об опасностях. Широкие лацканы. Если вы худой парнишка или низкого роста, остерегайтесь широких лацканов. Но если вы широкий парень с большими пропорциями, то такой тренд может вам прийтись по вкусу. Но по этой же причине вам не рекомендуются тоненькие лацканы и узкие галстуки, потому что пропорционально они вам не подходят. Также если вы решили попробовать широкие лацканы, тогда у вас должен быть и широкий галстук. Если для вас это приемлемо, то вперед. С двубортными пиджаками надо четко понимать, что вы ищете, и разбираться в классике и расположении пуговиц. Взглянем на классический пиджак с шестью пуговицами. Никогда не берите пиджак с V-расположением пуговиц. А вот такой вот с пуговицами в виде буквы Y это классика. А вот когда речь идет о четырех пуговицах, то вы увидите либо квадрат, либо форму буквы V. Они обе приемлемы. Но суть в том, что четыре пуговицы идут на более маленьких пиджаках. Пиджаки с шестью пуговицами идут для больших парней. А как же быть худым или низким парнем? Как они могут щегольнуть в широких лацканах? Ответ – это пиковые лацканы. Вот. На мне сейчас такие. Заметили, что они будут повыше и тоже широкие? Это классическая форма. Чуть более нарядные, чем лацканы с вырезом и, конечно, не устаревают. Так что если вы низкий парень, тогда присмотрите себе пиковые лацканы. Они вас сделают неотразимым. Следующий модный тренд – это полоска. Он годный, потому что полоска была в мужском стиле уже очень давно. Это классика, она не очень-то и взаимозаменяема. Но для бизнес-стиля или для того, кому просто нравятся линии, которые помогают взгляду скользнуть вверх и вниз, они сделают вас более худым. Потому этот год будет отличным, чтобы закупиться. Если рассматривать рубашки, то существуют классические типы полосок. Цвета будут синие и все что угодно на белом. Но помните, придерживайтесь классических цветов и полосок. Это полоски бенгал и кэнди. Если рассматривать пиджаки и костюмы, то обратите внимание на миловую полоску. Она будет очень casual. А если вы хотите выбрать бизнес-стиль, тогда присматривайте полоску-иголочку. Профессиональный совет. Полоски это круто, но они не безупречны. Если вы создаете взаимозаменяемый гардероб, тогда костюм с полоской не входит в первые три костюма. Потому что он очень сильно запоминается и он ассоциируется с бизнесом. Ведь когда ты носишь полоску, ты говоришь о деле. Вот почему янки носят полоску, когда выходят на поле. Далее, господа, идут жилеты. А если точно, то многофункциональные жилеты. Со стороны моды мы увидим у ему вариаций. Это будут тысячи карманов молний, цветов и прочего. Советую держаться подальше от этого и обратить внимание на классические мужские бренды. Они тоже достанут с полок жилетки, И это, скорее всего, будут более приглушенные классические цвета. Дизайн будет уже знакомый. Поэтому предлагаю не зевать, а воспользоваться трендом. Все зависит от вашего выбора. Повседневную жилетку можно накинуть сверху рубашки, когда работаешь у себя на участке. Это отличная вещь в гардеробе. Ну или что-то более нарядное, что ты бы мог надеть с одним из костюмов. Даже если это будет контрастный цвет, это выстрелит. Далее в списке – штаны на высокой талии. Вообще-то большинство брюк изначально и были с высокой талии до Второй мировой войны, когда пошло переформирование и линия пояса спустилась ниже, от природной талии, которая находится ниже пупка, к современной линии пояса, которая находится у большинства современных джинс. Поэтому мы пользуемся ремнями, а не подтяжками. Потому что подтяжки лучше работают со штанами на высокой талии. Почему это круто, что у вас есть выбор? Потому что если вы когда-либо хотели попробовать подтяжки, и Понять, каково это, то у вас есть прекрасная возможность, потому что это будет продолжаться ближайшие несколько лет. Предлагаю вам просто пойти в магазин и примерить. К удивлению, вы можете обнаружить, что брюки на высокой талии удлиняют линию ног и делают вас выше. А если вы решили использовать подтяжки, то к ним сразу присмотрите и спорт-пиджак. Следующий модный тренд мне очень нравится, это монохромный образ. Я об этом уже говорил много раз. Создайте себе универсальный цвет вверху и внизу. Должен ли это быть один и тот же цвет? Нет, вам не надо сочетать свой пиджак один в один с рубашкой. Но в целом следует придерживаться светлых оттенков или темных оттенков. Что это нам дает? Взгляд скользит вверх и вниз без препятствий. Или если у вас есть немного лишнего веса, а вы надели белую рубашку и черные брюки, да еще и на ремне. Как думаете, где глаза остаются? Становится. Прямо посередине. Или даже мы увидим, как живот наваливается поверх штанов. Это не очень привлекательно. Да, я знаю, что вы работаете над этим, вы хотите стать лучше. Но тогда наденьте пиджак, который сочетается с брюками, и таким образом вы создадите более монохромный образ. Пиджак подчеркнул ваши плечи, и вы выглядите уже по-другому. Так что вся эта тема с монохромным образом я только за. Следующий тренд – это байкерские куртки. Вы знаете, что есть большое разнообразие кожаных курток. Один из них – это байкерские куртки. Мне очень нравится этот стиль. Если вы хотите узнать больше о кожаных куртках, тогда смотрите это руководство. Я знаю, что некоторые из вас могут потратить сотни, если не тысячи долларов на хорошую куртку, поэтому я хочу, чтобы вы точно понимали, что собираетесь приобрести. Если вы посмотрите это видео, то вы будете знать о куртках на 99 больше, чем остальные люди.